Коллеги, добрый день, Скажите, меня слышно, все ли хорошо? Поставьте плюсик в чат, если все слышно. Так, коллеги просят чуть погромче. Вроде так нормально, да? Давайте тогда одну минуту подождем и будем начинать. Так, ну, надеюсь, все собрались, что кто-то еще присоединится. Я думаю, мы будем начинать. Перед началом, коллеги, сразу скажу, если у кого-то будут какие-то вопросы, пишите их в чате, я постараюсь после презентации на все вопросы ответить. А пока, наверное, начнем. Меня зовут Светленький Михаил, я являюсь менеджером группы рекламного бизнеса компании «Яндекс», и сегодня я вам расскажу о нашем новом продукте, который нацелен на предпринимателей, о Яндекс Бизнесе и о том, как с помощью рекламной подписки Яндекс Бизнес продвигать свой бизнес без сложных настроек. Но давайте перед тем, как мы там, перейдем к самому продукту, немножко остановимся на том, чем у нас в целом заняты предприниматели. И ответ здесь на самом деле очень простой. Он занимается абсолютно всем. Он ä, ищет место под аренду, он занимается бухгалтерией, он занимается закупкой товаров, может быть, он ä, сам предоставляет услуги, может, он сам бариста он также находит новых сотрудников, обучает их, и при всем при этом он также еще занимается привлечением новых клиентов в свой бизнес. И это одна из ключевых вещей, которая необходима бизнесу, потому что без новых клиентов очень тяжело в целом бизнес существовать. Ну и как вы понимаете, то что все, вот, все, чем занимается предприниматель, грубо говоря, ежедневно, оно отнимает огромное количество времени. И... Чем же у нас сталкивается предприниматель в тот момент, когда решает познакомиться с диджитал-рекламой и найти себе новых клиентов? Сталкивается он с огромным количеством новых терминов. CPA, CTR, как правильно настроить call-to-action, на, на какую лучшую площадку направить свое сообщение, как должно это сообщение выглядеть, где найти свою аудиторию, как правильно распределить делить бюджет, как правильно провести тестирование и так далее и тому подобное. Там очень, скажем так, много всяких факторов и моментов, которые нужно знать. Но, к великому сожалению, не все предприниматели являются профессионалами в настройке рекламы. И вроде как есть несколько вариантов того, как можно решить эту проблему. Первый – это разобраться самому, купить какие-нибудь курсы, много, много читать, изучать, потратить огромное количество времени, возможно, там немного денег, и, грубо говоря, выучить новую профессию. Но, опять же, есть огромный минус. Это отнимает огромное количество времени от самого бизнеса и бизнес процессов Второй вариант – можно нанять специалиста. Но тут как бы, есть тоже два минуса. Первый – специалиста нужно платить. а Не всегда бюджеты настолько огромные, то, что можно позволить себе нанять специалиста, и иметь достойный бюджет на рекламу. Плюс еще можно столкнуться с тем, что специалист будет, не, скажем так, невысокой не специализацией и не даст вам нужных результатов. Третий вариант – можно обратиться в рекламное агентство. Но с рекламным агентством есть такая же история. Рекламное агентство тоже стоит денег, и это очень дорого. И, наверное, тут появляется такой вопрос – как было бы классно, если бы реклама работала сама? Могла бы она работать сама? Теперь такой ответ у нас есть. Теперь реклама может работать сама. Мы, понимая все эти боли а, бизнеса, сделали продукт, рекламную подписку от Яндекс Бизнеса. Что такое рекламная подписка? Рекламная подписка – это инструмент, в котором а, любой предприниматель может буквально за 10-15 минут создать себе рекламное сообщение, а, актуализировать информацию запустить объявление сразу на нескольких площадках, где находятся потенциальные клиенты, и привести их на нужную площадку, либо карточку товара, либо это сайт. То есть рекламная подписка берет все боли, которые связаны с рекламой предпринимателя, и решает их. Больше не нужно предпринимателям тратить время на какие-то сложные настройки, на постоянную аналитику, тратить свое время на это. То есть все, что нужно, это актуализировать информацию, то есть заполнить профиль вашей компании, загрузить а, а, актуальные фотографии, то есть заполнить, возможно, витрину товаров и услуг, акции. И рекламная подписка сама создаст объявление и направит его на нужные каналы, где находится релевантная вам аудитория. Наверное, один из главных вопросов – где же появится реклама? Первая реклама появится на Яндекс.Картах. Это будет зеленая метка, которая будет привлекать внимание, будет такое, скажем так, приоритетное размещение. Сразу клиент, который, допустим, ищет, не знаю, салон красоты, либо фитнес-клуб, либо, не знаю, кофейню и будет водить ее на картах, ближайшее поблизости к ним заведения будут показываться зеленой меткой, что будет очень сильно привлекать к себе внимание. Далее ваш бизнес займет верхние позиции в результатах поиска, которые будут релевантны клиенту. И также будут отмечены дополнительно, какие у вас сейчас акции, чтобы клиент мог гораздо быстрее познакомиться с вашим бизнесом и сразу либо записаться к вам, либо построить маршрут, и сразу воспользоваться вашей услугой. Далее реклама появится в поиске. Это стандартное, скажем так, объявление, как, грубо говоря, как в Яндекс Директе. Это будет, как здесь у нас, хороший пример на скриншоте. То есть будет рекламное сообщение, допустим, стричка по низкой цене. И в дальнейшем будет несколько кнопок, не знаю, как доехать, контакты, цены. То есть можно будет сразу перейти на карту либо вашего товара, либо сайт, либо построить маршрут. То есть тоже такой быстрый путь, как клиенту попасть к вам, записаться и там, воспользоваться вашими услугами. Третье – это размещение на сайтах партнеров Яндекса, грубо говоря, сети РСЯ. В сети РСЯ более 40 тысяч сайтов, и ваше объявление появится, будет показано тем клиентам, которые либо на данный момент ищут там, релевантную услугу, которую, которую дает ваш бизнес, либо искали, и будет выглядеть в формате баннера, как вы видите здесь на примерах. То есть рекламная подписка работает не на одном канале, а сразу на нескольких. Сразу скажу, то, что рекламная подписка у нас активно развивается, и в ближайшее время у нас появится гораздо больше рекламных каналов, что, наверное, сейчас для бизнеса гораздо релевантнее, удобнее, чтобы заходить не на разные площадки, а все делать в одном месте. Так немножко отступил, скажем так, от нашей презентации. Второй важный вопрос. Куда же попадут клиенты с нашей рекламы? Тут на самом деле все очень просто. У каждой организации, у каждой офлайн-организации, которая существует в России, есть свой профиль на Яндекс.Картах, в котором есть вся необходимая информация для нас, чтобы создать рекламные объявления, то есть, допустим, о салоне красоты мы знаем, Ваш адрес. Мы знаем, какая у вас отрасль бизнеса. Если вы корректно заполнили информацию, мы знаем, какие услуги вы предоставляете. Если вы обновили фотографии, мы также знаем то, что... Ну, то есть, можем показать эти актуальные фотографии. То есть, нам, в принципе, у нас, в принципе, есть вся информация, на основании которой мы можем создать рекламное объявление. Плюс мы очень долго тестировали профиль компании на картах. Он очень хорошо работает для офлайн бизнеса поэтому все клиенты, которые будут видеть объявление, будут подать на вашу карточку, в которой уже в дальнейшем можно будет сделать кнопку действия, допустим, записаться, заказать услугу, доставку, либо дополнить ее, дополнить ее витрины товаров, либо, как я говорил, акции, чтобы клиент мог уже сразу воспользоваться вашей услугой, то есть увидеть весь ваш спектр услуг, увидеть, какие у вас сейчас есть акции, и сразу, допустим, построить вам ваш маршрут, либо записаться. Это очень конверсионный формат, он работает очень хорошо для офлайн-бизнеса, и, честно говоря, мы там, всем, всем офлайн-бизнесам его очень рекомендуем. Второй вариант. Если у вас не оффлайн-бизнес, если у вас сайт, то э, вы можете привести клиентов на свой сайт. В рекламной подписке также есть опция, то есть если у вас онлайн-бизнес, вы указываете свой сайт, либо страничку в социальных сетях, и в целом с объявления, которое будет показано клиенту, он будет переходить на ваш сайт и в дальнейшем уже э, будет там, либо заказывать, либо класть корзину все в зависимости от вашего бизнеса. Также в чем преимущество рекламы на сайте? Если у вас стоит Яндекс Метрика, в которой есть цели, допустим, положить в корзину, знаю, там, заказать звонок, еще что-то, еще что-то, рекламная подписка видит счетчик метрики Яндекс Метрики и при создании рекламной под... рекламной кампании сразу запрашивает, будем ли мы ориентироваться по целям, то есть я нашла такой счетчик метрики, будем ориентироваться по целям. Мы нажимаем «Да», и, соответственно, рекламная, рекламная подписка будет ориентироваться по целям, которые вы указали. И в дальнейшем в статистике вы увидите полную воронку, начиная от количества просмотров, переходов, и в дальнейшем, там сколько людей положили в корзину, сколько нажали туда туда-то. Все в зависимости от того, какие, от того, какие цели вы указали. Это очень удобно и тоже повышает эффективность рекламной кампании для онлайн-бизнеса. Третий вариант. Если у вас нету сайта, но у вас есть, допустим, либо карточка товара, карточка организации в справочнике, либо социальная сеть, вы можете создать лендинг на Яндекс.Бизнесе. Он создается автоматически, опять же, на основании данных, которые вы вносите. Эти лендинги мы уже тоже очень много тестировали, они очень хорошо работают. Здесь вот у нас хороший пример, то есть клиент попадает на такого рода лендинг, в котором сразу отображены там отзывы, если эта организация есть на картах. Время работы, номер телефона – соцсети построить маршрут посмотреть акции услуги это очень конверсионный формат в случае если у вас нет сайта но вы хотите приводить новых клиентов работает очень хорошо тоже очень рекомендую что у нас в рамках статистики внутри кабинета Яндекс Бизнеса рекламной подписки, вы будете видеть довольно прозрачную статистику, которая ориентируется не только на количество просмотров, количество кликов, но и на целевые действия. Что это за целевые действия? Это переходы в профили карточки товара либо на сайт, это построение маршрутов, это звонки, это заявки, просмотры акций, либо это те действия, которые, как я говорил, вы настроили с Яндекс метрики. То есть у вас будет абсолютно полностью разбитая воронка, тех действий, которые сделал у вас клиент, с расчетом отдельного бюджета. Это очень удобный формат, он очень понятный, и все клиенты, которые пользуются бизнесом довольно, довольно, скажем так, данным форматом статистики, там нет ничего сложного, можно реально понять, то есть какие, какая идет конверсия, сколько стоит вам там, конечный клиент и так далее, и тому подобное. Очень хороший формат. Коротко о том, как выглядит подключение рекламной подписки, чтобы вы понимали, насколько это несложно. На самом деле в рекламной подписке там, для того, чтобы создать рекламные объявления, нам нужно сделать всего три шага. Первое это найти свою организацию в кабинете рекламной подписки, то есть яндекс бизнеса, либо ввести сайт, если у вас онлайн-бизнес, то есть, как у нас здесь на скриншоте видно, есть поле. Мы вводим в поле название организации. Допустим, у нас, не знаю, салон красоты, ромашка, вводим ромашка, у нас идет выпадающее окно, где есть организация с этим названием, с написанным актуальным адресом, и мы ее выбираем, либо можно по номеру телефона, либо по номеру сайта, то есть все данные, которые есть в справочнике, мы подтягиваем, выдаем вам в этой выдаче организацию, которая подходит по этим тенгам. Вы находите свою организацию, либо вводите сайт, если это онлайн-бизнес. Нажимаете «Далее». Второй шаг – это актуализация информации. То есть мы вот с вами подаем в карточку, мы понимаем, что это, грубо говоря, салон красоты, ромашка. Далее актуализируем информацию, какая отрасль, там, салон красоты, какие услуги он предоставляет, там стрижка, не знаю, там, может быть, он делает маникюр, еще что-то. То есть если как вы делаете какие-то услуги, они у вас базовые не указаны, там, справочники, их можно добавить. Там, не знаю, актуальный график работы тоже стоит указать номер телефона и гео, геолокация, где вы находитесь, опять же, это для офлайн бизнеса ну и в целом для онлайн тоже. Лучше указывать актуальную геолокацию, то есть не показывать то, что по всей России, лучше показывать все-таки какую-то геолокацию реальную, которая рядом, чтобы клиенты более конверсионные к вам приходили, то есть они там, искали где-нибудь рядом у себя, в каком-нибудь районе, допустим, в центральном районе Москвы, искали себе кофейню, вот он вводит, вот он ее находит. Соответственно, вид ваше объявление, переходит к вам уже, либо строить маршрут и так далее. И третий шаг, на самом деле самый простой, это оплата. У рекламной подписки есть три варианта бюджета и три варианта срока размещения. По срокам размещения это 90, 180 и 360 дней. По бюджету это минимальный, рекомендованный и максимальный. То есть в зависимости от выбора бюджета будет количество... Клиентов, которых к вам придут. Одно важное преимущество в рамках работы с рекламной подпиской у рекламной подписки после того, как вы создаете организацию, рекламную кампанию на свою организацию, она вам рассчитывает ваш бюджет, вашу рекламную кампанию. для каждого бизнеса в целом бюджет может различаться. Допустим, там, для автосервиса в Новогиреево там на 90 дней рекламная кампания будет стоить 15 тысяч рублей а для автосервиса, допустим, где-нибудь в Химках, он будет стоить, допустим, 12 тысяч рублей. Это все зависит от того, какое количество конкурентов рядом, какое количество, какой спрос и так далее и тому подобное. Но после того, как вы создали рекламную подписку, допустим, она вам показала, что 90 дней и бюджет будет, допустим, 12 тысяч рублей, этот бюджет фиксированный. То есть он не станет больше, ну, конечно, не станет меньше, но преимущество в том, что эти 12 тысяч будут равномерно откручиваться у вас в течение периода 90 дней. То есть не будет такого, что пройдет две недели, и у вас ваш бюджет списался. Нет, 12 тысяч рублей будут откручиваться равномерно весь срок размещения, что является большим преимуществом для малого бизнеса, это точно. Коллеги, в целом... Я, наверное, про рекламную подписку рассказал основные базовые вещи, которые нужно знать. Сейчас я, наверное, вам расскажу про акцию, которую мы придумали с коллегами. Мы решили, что все клиенты новые, которые ранее не пользовались Янглитисом, которые запустят рекламную подписку в кабинете «Мое дело» в период с 8 сентября по 13 сентября, во-первых, могут получить промокод на доп бюджет 3000 рублей. То есть это промокод, который можно будет использовать при оплате. Допустим, вы подключили рекламу на 15 тысяч рублей, применили промокод и получите рекламу на 18 тысяч рублей. То есть промокод действует от бюджетов в 10 тысяч, поэтому можете спокойно использовать его, поучаствовать. Вот. И те клиенты, которые запустят 13 сентября, автоматически становятся участниками розыгрыша Яндекс.Станции.Лай. Для того, чтобы получить, поучаствовать в розыгрыше и, как я говорил, получить промокод, что вам нужно сделать? В кабинете, в личном кабинете банка открытия, прошу прощения, в личном кабинете бухгалтерии «Мое дело» есть кнопка продвижения, вы переходите по ней, и там открывается виджет рекламной подписки Яндекс Бизнеса. Там же вы можете взять промокод и запустить свою рекламную кампанию. То есть в данный период, как я говорил, с 8 по 13, как вы запускаете рекламную подписку, вы сразу автоматически становитесь участниками розыгрыша и сможете воспользоваться как рекламной подпиской, так и возможность выиграть Яндекс станцию Лайт. Здесь на данном скрине вы видите QR-код который ведет как раз-таки в кабинет банка открытия, где стоит наш виджет. Поэтому э, с радостью мы будем очень рады, если вы там и поучаствуете, за, под, за, подключите рекламную подписку, познакомитесь с ней, и она приведет вам новых клиентов. А давайте, наверное, отвечу на вопросы, которые есть, если они. Ага, вопрос от Алексея. Вижу. Это в основном для b Да, это в основном для b то есть это для конечных клиентов. Алексей, все верно. Константин, есть вопрос. Добавляя информацию и фото в кабинете. Пишет, после проверки все появится. В результате ничего не привезли, появляется малая часть загруженной информации, как это урегулировать. Константин, смотрите, все фотографии, всю информацию у нас проходит модерирование. Оно может иногда занимать до пяти рабочих дней. Бывает исходя из загруженности, скажем так. Если какие-то фотографии не загрузились, вы можете написать нам в поддержку, мол, почему, и они вам дадут ответ. Возможно, они там не подходят под правила. У нас сейчас немножко тоже изменились и правила рекламы и так далее, поэтому можете спросить в чате, они вам это оперативно ответят. Федор, почему у меня на карточке компании не отображаются отзывы? Хороший вопрос, Федор, вообще... Как бы отзывы должны быть. Есть, возможно, возможно у вас отзывов просто пока нету. То есть по этой причине они пока не отображаются. То есть если сначала клиент, который к вам заходил, оставляет отзыв, он проходит модерацию, и в дальнейшем его уже публикуют на карточке. Возможно, у вас просто пока либо модерации не прошли, либо отзывы пока не оставляли. Вопрос от Алексея: это больше для работы с клиентами или физлицами? Интересный вопрос. Это больше для с клиентами или физлицами? Ну, как бы физлиц тоже есть клиенты. В целом, рекламная подписка нацелена на конечных клиентов. То есть нацелена для работы с малым бизнесом. Допустим, у вас малый бизнес, и вы себе хотите привлечь конечного клиента. Вот рекламная подписка отлично для этого подходит. Надеюсь, ответил на вопрос. Вопрос от Елены. А как тем предпринимателям, которые работают онлайн? Образование. Какую на карте метку ставить, какую рубрику бизнеса вы можете ставить, рубрику бизнеса образования. То есть, опять же, там, там по-моему, есть отрасли бизнеса, как раз-таки там обучение, образование, то есть очень много и школ, допустим, английского языка и так далее, которые работают онлайн. Но смотрите, если у вас полностью бизнес построен онлайне, если у вас нет физической точки, куда приходят люди, вы можете запустить рекламу на, допустим, свой сайт. Вам ничего не мешает это делать, потому что, скорее всего, для вас дешевле будет как раз-таки запускать рекламу на онлайн. То есть вы можете указать конечную точку либо свою социальную сеть, если у вас нету сайта, либо свой сайт, если он есть, не вижу никаких сложностей и проблем. Так. У нас что-то еще в чате. Пожалуйста. Будет ли рассылка? Будет ли рассылка? На это ответят у нас коллеги. Есть еще вопросы какие-то по рекламной подписке, по Яндекс бизнесу? Ага, что то у нас упала Елена. Uh -huh. А, вот вижу, вижу, вижу. А -а -а, ответ от Федора, то, что отзывы есть. А -а, Федор, предлагаю тогда написать поддержку а -а -а Яндекс бизнеса. Я думаю, вам там подскажут. Я, к сожалению, не могу ответить, а -а -а, потому что нет, и не вижу вашу организацию. Так сказать. Напишите в поддержку, у нас ребята очень оперативно работают. Адрес какой ставить, когда преподаю онлайн? Если вы... Елена еще, еще раз отвечает. А, ну я вам уже ответил, да. Написали, спасибо. Рад был помочь. Так, что у нас еще? Запись. Да, запись вебинара мы отправим. Коллеги, давайте еще наверное, минутку подождем. Может быть, будут еще какие-то вопросы по рекламной подписке, которые, которые вам будет полезно. Может, что-то непонятно, какие-то моменты. А, пока по каждому вопросу отвечу, наверное, на такой популярный вопрос, который нам всегда задают. Если я, допустим, запускаю рекламу там уже в Яндекс Яндекс.Директе, будет ли конкурировать рекламная подписка с моей рекламой в Директе? У нас просто часто задают такой вопрос клиентов. Вообще в целом рекламная подписка не конкурирует с другими рекламными каналами, потому что рекламная подписка работает по одному формату, то есть она привлекает клиентов там, на, тот же, на тот же сайт по там, определенным каналам и в целом в совокупности нескольких каналов. Это, допустим, Яндекс.Директ работает по системе откруток средств там, с ориентацией на цели. Это тоже немножко другой формат, поэтому если вы там уже крутитесь, ну, подключаете рекламу в Яндекс.Директе на свой бизнес, то рекламная подписка как доп канал вам отлично подойдет. А если у вас офлайн-бизнес, и вы пользуетесь уже Яндекс Яндекс.Директом, то рекламная подписка вам не, не то, что будет полезна, она прям вам must have, потому что она вам совсем по альтернативному каналу будет приводить прям клиентов здесь и сейчас, что будет очень полезно. Вот. Так, ну, вопросов пока я не вижу. А Я тогда со своей стороны э, заканчиваю, передаю э, слово Татьяне. Добрый день. Меня зовут Почевалова Татьяна, я ведущий специалист компании «Мое дело». Сегодня я хотела бы рассказать вам основные преимущества нашего сервиса «Моя дело – бухгалтерия». Конечно, данная презентация будет полезна для собственников малого и среднего бизнеса, в частности, это ИП и ООО, у которых система налогообложения такая, как общая, упрощенная или патент. Сегодня я кратко расскажу вам о основных моментах, о том, как в нашем сервисе легко вести отчетность, налоги, кадровый учет работать с первичными документами и вашими контрагентами, и многое-многое другое. И в целом для вас это будет все просто и понятно. Если во время нашей презентации, нашего вебинара у вас какие-то вопросы остаются, появятся, останутся также, пишите, пожалуйста, их в чат, позже я обязательно к ним вернусь и на все ваши вопросы отвечу. Итак, давайте начнем. С чего же начинается работа с нашим, в нашем личном кабинете? Конечно же, это внесение реквизитов. Самое важное, что нужно внести вам, это ИННР. И в целом этого достаточно, потому что по ИННР программа автоматически подтянет данные по вашей компании. И помимо данных вашей компании, также подтянет реквизиты госорганов, к которым вы относитесь. Как я уже сказала, сервис, он довольно легкий и понятный, и вам не нужно иметь бухгалтерское образование, быть бухгалтером, чтобы вести бухгалтерию самостоятельно, потому что 80% работы программа будет делать за, нас, за вас. Что нужно, что нужно делать вам, что останется, это внесение изначальных данных. То есть это внесение тех документов, которые вы получаете от ваших контрагентов и, наверное, информации по сотрудникам. То есть это два самых основных момента, которые вам нужно будет вносить самостоятельно. А далее программа на основе этих данных уже подготовит нужные отчеты и сформирует вам платежные поручения на оплату налогов, взносов во все соответствующие госорганы. Чтобы вы ничего не пропустили и не получили никаких штрафов заранее, вам будут приходить уведомления на телефон и электронную почту о том, что пора сдавать отчетность, пора платить налоги, и вам останется только зайти в наш личный кабинет и подтвердить отправку уже готовой отчетности, если у вас есть электронная подпись, или оплатить готовые платежные поручения. Наглядно покажу вам, как это работает. То есть сейчас вы видите интерфейс как раз нашего личного кабинета. Это раздел «Главная», главная страница. Чуть ниже опускаемся, и вот как раз он, основной налоговый календарь. То есть здесь уже прописаны даты, прописана отчетность или налоги, которые вам нужно будет платить. Вы можете посмотреть актуальные события, можете увидеть будущее или те, которые вы уже выполнили. Но самое главное, как только вам приходит смс-напоминание о том, что нужно сдать отчетность, вы заходите сюда, в этот налоговый календарь, нажимаете на нужный отчет и подтверждаете его отправку или подтверждаете оплату платежного поручения по налогам или взносам. Одна из еще классных функций, которую отмечают наши клиенты, это интеграция с самыми крупными банками России. Чем она удобна для вас? Интеграция позволяет обмениваться данными с банком, то есть все операции, которые у вас идут по расчетному счету, поступление, списания, информация о контрагенции, назначение платежа, дата, сумма, то есть полностью вся информация будет уже отображаться в нашем личном кабинете по бухгалтерии, и, соответственно, вам не надо тратить время на внесение данных вручную, вам не нужно будет перепроверять, соответственно, исключены какие-либо ошибки, потому что сервис заберет информацию всю точь-в-точь -точь с вашего расчетного счета. Еще немного хотела бы рассказать вам о том, как легко и быстро вы можете создавать первичные документы. Ведь чаще всего, если вы работаете с юрлицами, вам могут понадобиться и счета, и акты, и договора, там, УПД, счета фактуры. Все зависит от того, какой документ у вас запрашивает ваш контрагент. В нашем личном кабинете документы вы можете делать пару кликов. Тоже давайте, наверное, наглядно покажу, как это работает. Выбираем с вами раздел «Документы». Ну и, допустим, самое стандартное, что в основном есть у всех предпринимателей, счет на оплату. Вы указываете дату клиента и наименование ваших товаров или услуг. И сразу, мгновенно, вы получаете уже готовый, заполненный, сформированный счет. На основе этого счета также сформируются автоматически нужные закрывающие документы и акты, накладная счет фактуры ОПД. Вы просто скачиваете этот документ и уже отдаете вашему клиенту. А если хотите полностью автоматизировать процесс, то тогда можете подключить дополкцию -по, по электронному документообороту, который позволит вам обмениваться документами буквально в несколько кликов, в несколько минут и бездействительно каких-либо ограничений, потому что ä, при наличии подписи и у вас, и у вашего контрагента, да, вы сразу отправляете документ, то есть вам уже не нужно его распечатывать там, сканировать, подписывать, загружать обратно, все эти действия вы можете убрать и при такой опции быстро получать и отправлять уже готовые заполненные документы. Что еще хотела бы вам рассказать? Наверное, это кадровый учет. Очень много наших клиентов, у которых есть официально трудоустроенные сотрудники, отмечают легкость кадрового учета. На самом деле здесь то же самое. Вы только вносите изначальные данные. То есть вы указываете паспорт, СНИЛС, МНН и оклад вашего сотрудника. После этого сервис сразу подготовит вам, во-первых, документы для первоначального трудоустройства, договор, заявление, приказ, личную карточку. А в дальнейшем будет уже формировать текущие кадровые документы, которые должны быть у вас в наличии, будет рассчитывать заработную плату вашим сотрудникам и напоминать о платежах во все фонды, то есть это пенсионный фонд, фонд социального страхования. Помимо того, что сервис напомнит вам о платеже, он также рассчитает сумму, то есть как и с налогами, отчетностью по вашей системе налогообложения, здесь вам останется только подтверждать готовые платежки, готовые платежки оплачивать, И вы уже ничего не пропустите, уведомление приходит несколько раз, а также для выплаты физлицам у нас есть отдельный календарь, где вы также можете посмотреть актуальные и будущие события. Соответственно, вы не допускаете ошибок, потому что программа в основном делает отчетности и платежки сама. Не пропускайте никакие события, да, вы видите их в календаре, вам приходят уведомления. И также можете дополнительно себя проверить, убедиться, что кадровый учет вы ведете правильно, вы ведете без ошибок и не будет к вам никаких вопросов от безорганов, заказав аудит по кадровому учету. Этот функционал также есть у нас в личном кабинете. Он проверит по основным параметрам, ну, например, минимальная оплата труда, периодичность выплаты, и если какие-то у вас есть ошибки, покажет, как эти ошибки исправить, чтобы в дальнейшем уже их не допускать и не иметь ни штрафов, ни пили. Еще один классный функционал, который... Все больше и больше набирает популярность и среди наших новых клиентов, и а, среди текущих ⁇ это работа с маркетплейсами. А, к сожалению, не все предприниматели узнают некоторые нюансы, которые присутствуют при работе с маркетплейсами. Например, если у вас система налогообложения ОВСН а 6%, то есть вы платите налог от дохода, то а, налог нужно будет оплачивать не с той суммы, которая пришла вам на расчетный счет а стой суммы за которую изначально был продан товар и чтобы вам не разбираться во всех этих нюансах и при этом вести учет правильно достаточно будет только загружать отчет последнего от маркетплейса ну там например азон яндекс маркет ламода то есть вы загружаете готовый файлик к нам в личный кабинет и после этого программа Сопоставить данные зачета с вашими операциями по расчетному счету уже корректно рассчитает вам налоги и подготовит отчетность, которая вам опять же остается только отправить. Помимо стандартных расчетов налогов, подготовки отчетности, то есть то, что вы должны делать обязательно, чтобы к вам не было никаких вопросов, программа еще посмотрит, как можно вам на налогах сэкономить, как их можно оптимизировать, какие есть возможности именно по вашей системе налогообложения, по вашему бизнесу, чтобы и вы могли экономить, да, не переплачивая государству, и, соответственно, государство не было к вам никаких вопросов, потому что оптимизация осуществляется только в рамках законодательства. Последнее, о чем хотела бы вам рассказать, это бесплатная техническая поддержка, то есть если на каком-то этапе у вас возникают вопросы по сервису, не можете найти какую-то информацию или просто не хотите тратить на это время, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам, они работают круглосуточно, вы можете позвонить или задать вопрос в чат, и наши специалисты будут с радостью помогать вам осваивать личный кабинет и а, разбираться в функционале. А помимо технической поддержки мы также предоставим вам неограниченное количество консультаций бухгалтера. Именно опытного специалиста, который поможет вам разобраться в деталях бухгалтерского, налогового и кадрового учета и не допустить ошибок. Немножко о наших тарифах. В целом у нас есть пакеты тарифов, где вы можете выбрать функционал под себя, подобрать конкретный тариф, потому что они формируются как конструктор. То есть вы отмечаете только те функции, которые понадобятся вам. И, конечно же, в этом случае вам не нужно будет уже переплачивать за ненужный функционал, потому что вы выбираете это самостоятельно. Ну, а для вас, как для участников вебинара, мы также подготовили очень вкусные бонусы. В первую очередь, это скидка 50% на все ранее перечисленные тарифы интернет-бухгалтерии, то есть на тарифы эконом базовый и премиум, и э, скидка 15% на тарифы бухгалтерского аутсорсинга. То есть это наше второе направление, когда вы уже самостоятельно ничего не делаете в личном кабинете, а за вами закрепляется главный бухгалтер и ведет весь учет за вас. Поэтому можете посмотреть, выбрать, что именно будет удобнее для вас, разобраться в бухгалтерии самостоятельно с помощью сервиса или уже отдать свою бухгалтерию в руки профессионалов и заняться развитием бизнеса. На этом, в принципе, основные функции я вам рассказала. Давайте посмотрим по вопросам. Вот вижу вопрос от Владимира. С ВТБ есть интеграция? Владимир, на данный момент, к сожалению, интеграция отсутствует. Есть возможность загрузки выписки, чтобы вы не вносили информацию вручную, то есть просто загружаете выписку. Но мы работаем над этим, и я думаю, в ближайшее время с ВТБ также появится интеграция. Так, из самых крупных банков России, конечно, это Сбербанк, Альфа Тиньпок, Точка, Модульбанк, Промсвязьбанк, ну и многие другие. У нас порядка 20 банков-партнеров. Ирина, скидка действует на весь период обслуживания или только в ограниченный период времени? А, скидка будет действовать для вас на первую оплату, на первое подключение. Сервис по интернет-бухгалтерии у нас подключается сразу на 12 месяцев, соответственно, у вас будет на годовое обслуживание. Что касается бухгалтерского сопровождения, здесь есть несколько вариаций, можно на год или на полгода, на 9 месяцев, например. Поэтому, пожалуйста, выбирайте период, который будет удобен для вас. По сервису, именно по бухгалтерии, по «Мое дело» какие у вас остались вопросы? Может быть, конкретно на каком-то функционале нужно остановиться подробнее. Пожалуйста, напишите. Владимир, какие банки принимают платежи из Казахстана? Ну, на самом деле, Владимир, я здесь вряд ли отвечу вам на этот вопрос, потому что, все-таки, я специалист по бухгалтерии, вам, наверное, нужно обратиться непосредственно в банк, если есть такая, такой у вас вопрос. У нас есть партнерская программа, опять же, со многими банками, мы можем отправить заявку, чтобы специалисты с вами связались и уже рассказали, есть ли такая возможность принимать платежи из Казахстана. Юрий, что насчет банка РНКБ «Крым»? Юрий, на данный момент интеграции нет, мы знаем об этом банке и всячески пытаемся настроить с ним интеграцию, потому что, действительно, сейчас к Крыму все больше и больше появляется предпринимателей, и, соответственно, им нужна бухгалтерия. Поэтому пока также есть возможность загружать выпуски, чтобы у вас уже все операции были в личном кабинете, и в основе них формировалась отчетность и платежные поручения. Ольга, у СН платим 6% с поступивших доходов на расчетный счет. Почему в маркетплейсах по отгрузке? Ольга, ну вот приведу вам пример. Допустим, представьте, что у вас подключен экваринг. Да, у вас подключен экваринг в банке, и клиенты вам оплачивают по карте. Клиент оплачивает, банк переводит вам денежные средства на расчетный счет, при этом забирая комиссию. В этом случае вы также будете платить с дохода, да, то есть с изначальной стоимости товара. Так как в вашей системе налогообложения не предусмотрен учет расходов, соответственно, расход на комиссию банка, на комиссию маркетплейса, какие-то другие расходы никак не уменьшают вашу налогооблагаемую базу. Именно поэтому многие думают, что нужно платить налог только с той суммы, которая пришла на расчетный счет. Но по факту это неправильно, и налоговая... Ну, не всех, конечно, но часто проверяют. К нам уже обращались клиенты с такой проблемой, что налоговая блокирует расчетный счет и выставляет требования за уклонение от налогов, потому что сумма меньше, чем должна быть уплачена. Если вам прям детально интересно, я сейчас не могу на память сказать, какая это статья закона, но могу прислать вам ссылку на законодательный акт, где прописан именно этот нюанс, что вы должны платить при системе налогообложения именно 6% не доход минус расход, а именно доходы, с той суммы, за которую изначально был продан товар на маркетплейсе. Александр, с 2023 года налоговая сказала, что на бумажном носителе документы не принимает, а только электронно. Как это у вас будет реализовано? Uh, ну, здесь, опять же, зависит от того, если у вас электронная подпись. Если у вас есть электронная подпись на носителе на токене, которая соответствует новому законодательству с 1 января, она изменилась, и у вас есть CryptoPro установлена, то тогда все отчеты, которые готовят наши программы, вы сможете отправлять сразу из нашего личного кабинета. Вам не нужно уже покупать какие-то сервисы дополнительные. Сформировался отчет в личном кабинете, вы вставили ключ, Подписали, и отчет ушел в госорган. При этом в сервисе вы сможете отслеживать статус этой отчетности, то есть отправлено, доставлено, принято, получать уведомление, что отчет ваш принят, и если у налоговой или других госорганов будут какие-то требования, то вы также увидите их в личном кабинете. Владимир, как правильно внести остатки, если начал вести учет в моем деле с августа, а отчеты и учет был в 1С? Владимир, на самом деле сложного здесь ничего нет. У нас для этого есть команда обучения, которая связывается с вами сразу после подключения нашего сервиса. И специалисты уже покажут, как вам внести остатки, какие нужны остатки. Но если у вас СОО, то могу сказать, что остатки нужны будут на конец отчетного квартала. То есть вы вот написали, что переход, перешли к нам с августа, соответственно, на 30 июня вам нужно будет внести остатки в личный кабинет, чтобы последующая отчетность сформировалась уже корректно, потому что многие отчеты формируются нарастающим итогом. Остались ли еще у вас какие-то вопросы? Ну что ж, вопросов не вижу, поэтому хочу вам сказать огромное спасибо за уделенное время и пожелать развития в первую очередь вам и вашему бизнесу. Всего доброго. До свидания.